Дугаевец. Эй, братка. Сергей Лохматый. Эй, Лохматый. И как там? Сейчас приду. Ливер вылез. Там опять у кого-то Ливер вылез. Да нет. Что за жизнь? Да да да. Раскудах-то Давай, давай, давай! Смотри, смотри. Не видит меня! А? Не видит меня! Ха-тап! Перелетел через столк, и по всем традициям фильмов с Джики Чаном. О, чувак, спокойно! Спокойно! Спокуха! Нихера его там. Всем доброго времени суток, друзья! Меня зовут Валерий, и мы с вами продолжаем проходить Салкер, тень Чернобыля. Итак, здесь мы, по-моему, совсем разобрались. Все 5-5-5-5-5. Короче... Что, это я это да, что я решил? Что я решил? Здесь из работы, в принципе, как бы у бармена и у Сидоровича, короче, у них, я так понял, задания, они, ну, как, наверное, наверное, бесконечные, что ли, там, они генерируются там постоянно одно и то это же. Это вот. Ладушки. И я решил вот и пойти. Все-таки... Ну, так, кстати, пожалуйста, я заберу еще. Хорошим Пойти все-таки по... по сюжетке. По такая... сюжетке. Как оно? Вот. Подходи, сталкер. Для таких, как ты у меня всегда есть кое что Сейчас. интересное. Так, 200. Ты меня уважаешь? Также 200 я... Правду о нем оставляю. Так, заберу, короче, один прицел. <связать> Потому что <связать> мы что пойдем пригодится. с вами сейчас а, Получается Так, у нас спасти долговца есть а, <связать> Найти документы в подземной лаборатории Окей Пойдем, пойдем с вами К подземной лаборатории Подходи, вот. сталкер Для таких, как ты у меня всегда есть кое-что <связать> интересное Ты меня уважаешь? У нас получается, короче а, Свои <связать> долговцы <связать> Это 60, Это... Это вот здесь не тормози, мужик, моя Ныль информация может тебе пригодиться. Туннель, лабораторию, забрать Боров, включить в лаборатории. Буров это вот здесь. Пить как охота. Длинный Короче, у нас все в одном месте находится, вот. Так что, так что, мы с вами отправляемся туда. Да. В комментах вы короче написали, что к этому к, э, ну проходи, не задерживайся. В, кл в клане вот этой свободы, где мы тогда смотрели, -то, помните, Оружие там продается. У меня в принципе уже накопилось э, довольно достаточно денег, 133 тысячи. Вот, должно хватить на, это, на эту пушку, короче, попробуем ее купить, если она, ещё, если ее еще не продали. Вот. Если, конечно, ее продали, тогда, ну, увы и ах. Вот. Значит, не судьба. Значит, не судьба. Так, можно побегать, ускориться. Так, как это деревянными я. дверьми. В принципе. Все, давайте, ребята. Я, возможно, скоро вернусь. Я так думаю, те документы, которые найдем в лаборатории, не нужно будет отнести опять в бар. Вот. Перезарядка. Наверное, как обычно, выберем стволку, нашу родимую. А автомат будем уже тратить. наверное на людей на всяких Вот Думаю так Ну короче сейчас основная задача дой... дойти до местности короче где у нас основное задание там уже решим Не основная задача Не-не-не Погоди Основная задача сейчас к свободам Прийти пусти оружие да я мимо прохожу так что смысла мне нет опускать Ва оружие понятно понятно а, можно было не убирать короче можно было не убирать э -э автомат винтовку вот вот. шары стоят да. Сейчас я патроны так и страчу, короче. <звы> Готов. Все отлично. Вроде как с ними покончено. Так, а здесь у нас радиация, но вроде как она не должна быть постоянной. бежать не использовать артефакт, в принципе, или хотя у меня может артефакт уже стоит, или у меня вообще ни одного артефакта не стоит, они же любят как-то сбрасываться на эти артефакты, короче, с инвентаря, с пояса. Сейчас проверим, так, что у нас нет у меня, все нормуль, одного, кстати, не хватает артефакта, так, при у меня выносливость, здоровье и удар, минус радиация, кровотечения у меня убрано поставим походу радиейшн накопилось окей так здесь мы были здесь мы были погоди а сводовцы вот эти вот они здесь нет они по-моему не здесь Бля, хоть хочу нибудь другом радиации-то. Слушай, так, так у меня быстро все кончится. Получается долго в су... ой, долго в со У су... меня вообще в другом месте. Ну ладно, допустим, ладно. Возвращаться я уже не буду. Так, погоди, мне это не очень нравится. А -а -а, так. Радиация. Это что у нас? Вносливость. Блистойкость. Вот так. Нихрена ты, смотри, сколько у меня жи жизни-то. Сперла. Так, вот эти патроны я соберу. Охренеть. Попался. Radio. Так. Окей. <coughs> Смотрим. Мне вот сюда вот пролезть, короче, сюда зайти. А -а -а. Так. Пленный долговец. В первую очередь долговца сейчас спасем пленного. Думаю, так, да? Думаю так Ну, вроде тогда, когда-то там В какой-то серии, короче, мы с вами а, Долговцева одного Вроде как Спасали Но он что-то не спасся, нифига Так Да, у меня выбрано, кстати Спасибо Долговца Отметил, по воде бежит прыгает вообще делит что за дичь так и должно быть все медленно медленно меч да, и отдует и чё и Не знаю здесь э, рис, зареспанились эти враги эй вы зареспанились эй так надо обойти это здание ну, в принципе можно через окошко залезть вот так так где там у нас э, Я тебя видел. Включила. кружили обходи, я душу Обходи, Бул! Вперд такой! Рэмба Рымбас тут был рымбас! Допустим! Так, где этот долговец который которого надо освободить? Ржишку потрончики соберу. Эти. Тайники, наверное, блин, я не знаю, собирать не собирать. Они тоже какие-то бесконечные постоянно появляются. Знаешь, э, поначалу как-то интересно, да, тайники, тайники все, ходить их искать, собирать, потом как-то это все приедается, знаешь. Будем так, знаешь, тайник попадется, заберем. Вот так чисто их собирать. Они так и будут бесконечно, короче, появляться. Там где-то, короче, шарится. Вот. Так. Мне вон туда, куда-то надо. Где-то там у нас. Ша? Я пошел сюда. Говню-ка, а? Ша, говорит. Куда пошел? Ша. Ша. Заходи, а Заходи. где ты вылезешь-то? Кажись. Говню-ка. Ого, сбежи. Ну давай. Давай. Они не знаешь такие хитрожопые эти бандюганы? Вот ерунда Один отвлекает, другой там с подтяжка чпунг чпунг в себя. Так, погоди. Так, мне надо короче, куда-то. Они здесь. Вон. Хорошо заберем. Ай, ай, ай, ай! Окейно. И... Долговиц у меня он там. Долговиц меня где-то там ждет. Как мне сюда пробраться? За забором? Через здание пройти? Стопудово здесь ну, через это здание есть обход. утяга она видишь, она даже даже без вот они боровок, кстати ты ничего нужно наверное взглянуть ворот потому что по сюжетке у нас бляха и, и не это не выйти через здание Или через окно через окно то можно есть вот дырка в окне какая такая мощная чтобы я мог пролезть везде тупики прикинь везде тупики так ладно хорош понятно с вами все сейчас мы дырочку найдем забрал? забрал так не мешать так это я заберу сейчас мы где нибудь дырочку найдем Я могли вылезем. Ай. Ладно, нормально. Пишу и все отлично. Пройдем просто сейчас. Через главные ворота, наверное. гору не пойдет, умный в гору напролом, как говорится, да? Так, э -э -э. как-то надо. Вход-то есть какой-нибудь еще? Опа. Дуговец. Эй, братка. Сергей Лохматый. Эй! лохматый и как там сейчас приду кто-нибудь помогите да я иду что-то пишу сейчас все будет сейчас все будет мне только надо дырочку вход найти Видите? меня скоро да не порешат не ссы. Так. Где ж тут войти-то можно, а? Ты можешь сказать? Эй, друг, помоги. Я разведчик долго, помоги выбраться. Так, постараюсь. Понятно. Он бы хотя бы сказал, где тут вход какой-нибудь. Дверь-то здесь мы не умеем открывать. Так. А, не открывается. Короче. Получается, знаешь что? Получается такая беда. все-таки здесь пролазит беда беда может через это вот он прыгает вообще еле-еле там не запрыгнуть нифига будет воен тому надо искать проход здесь. Так, статуя. Здесь мне не выбраться, да? Ну-ка. Аллилуйя, хорошо получилось. Так Сказал, бедняк Херачу, херачу Отлично Захерачил Должен быть какой-то проход, короче В любом случае здесь Через низ Наверное, где-то, короче, через подземку какую-то вот здесь. Вот я тебе кричу. Хрен? Яха. Птичь. Эй, блин, заключенный долгец, Как тебе пробраться? Яма Так, ладно Мне надо как-то вот Вон туда Так, окей, нашел дорожку Какую он-то Толку только... А через верх, может? Ну-ка. Наверное, да. Через верх, вот там сейчас. Как пролезу, как пролезу. Как надеру там. Задницу всем. папа И... Фига они там гурьбы такие. Ох, да, слава. Там труп. Ша! Ша! Ша, давай, Ша, покажи мне свой ша. Оп. Посуда, ставь выстрел в ласку. Я там просто... Мочева. Здесь пусто. А у... Да? Ливер вылез. <laughs> там опять у кого-то Ливер вылез, короче. Мне добивает эта фраза. Опа! ливер Уилис. Так, здесь пусто. И он короче, вниз спускаться. Вот. А я как раз получается, это вот это вот вот оно, вот это вот здание. Не просто, на подвал. Я так, я так понимаю, да? Где мне тут вообще залез... Как я здесь вообще залазил? Там я прошёл... Да где-то... Что за где <решил> <пошёл. решил> жесть? я да, да, да... Раскудахтались! Гондурас! Давай, давай, давай! Гондурас! ой what the fuck what the fuck what the fuck ни хрена они там ну-ка где вы Вали, почему они говорят во множественном числе я ж всего один Леха, не нужен мне этот автомат то нахер он удался да, разрядите выбросить. Вот он его заберу. заберусь вот Так, где-то тут. В соседней комнате, наверное. Да? <звы> Бляха, зря я по этот э, автомат трачу здесь в Лучше бы с этим. С ружьем ходил. Но уже смысл у меня всего, тут патронов, это вообще ничего. Так, вот здесь, наверное, за стеной сидит. Херон такой бронированный, ты видел? Ни хрена Ни хрена, не ждал Не ждал, нежданчик прилетел Не ждал, что меня так это Сейчас раскромсают Так, где я тут сохранился? Ага, все отлично Так, вот здесь за углом А ну-ка, погоди-ка а? Дал мне провернуть аферу. Давай. Ай ай ай как? как он там сзади-то? Оч оч оч очумился? Очутился Как это? Как это сзади? Нифига, я ж проверил эти комнаты, никого там не было. Как он сзади? -то? Так ладно, сейчас мы сделаем метал. Много? Ну Бандюгади. Сзади где-то. Ай -яй -яй, ай ай ай ай. Он мир детка. С какой стороны? Кто ни нигде не пролезут сзади. <клёх> Там стены. И сюда только через стену. А, нет, а? Детское время уже вышло. Оп-оп! Прям как в брате два, да? Что это? Полковнику никто не пишет, что саундтрек вставить чисто будет братва братва а почему это видел я когда развернулся короче я хотел убежать да а он это пешочком такой пошел он хотел пафосно уйти за угол Не получилось так, да? Второй раз. Окей. Так, они где-то там, да, сидят. Ну, мы сейчас сделаем вот так. А, они вот там сидят. Что ты? Отлично. Обоссались? Обоссались? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай Тут тоже не заряжает вам. По А-а-а-а-а! Почему он не трехствольный? Я вообще-то перед тобой где-то залазил Ух ты, нифига его там Заколбасила. Чё А, вот ты где? Эй, ку Это Боров, ёпта Это Боров, ёпта Найти документы по земной лаборатории Я думал, надо будет с ним... Ну и рожа у него я думал, с ним надо будет это разговаривать там туда-сюда. Я его, короче, просто пристрелил под шумок. Ладно. Так, все понятно, это все ясно. Забрать ключ в окей. Выбраться с базы бандитов, найти вход в лабораторию. Я! Короче... Теперь нужно спасти долгов. Есть вариант, что он мне может быть поможет. Так, где он? Он в подвале? Там, по-моему, не толчки, а просто в подвале, блядь. Вот и выход. Вот я нашел. Надо, короче, спуск вниз найти, подвал. Возможно, он вот здесь делал. Смотри, лари не видит меня а? не видит меня. <связывая> Иран перелетел через столк, и по всем традициям фильмов с Джикичаном. А, вот она получается место. Так, так чисто, чисто, все да сколько бобра добра бобра эй долгие ты здесь виде но три. 3 все ништяк и здесь чего уилкан Это хорошо. Ох ты! Чупунь, чупунь, чупунь, чупунь, чупунь. Так, есть что еще что добра. Вот автоматы. Не надо. Что у нас там по броне вообще? Так, у меня вот так вот. А это у нас как? Еруха Выбросить. Выбросить баночку заберу. Так, здесь еще у нас здесь у нас патроны. что о граната. а там пусто да ну, и ладно кусочек винта и здесь все пусто окей так ух ты нихи вот это это сокровище это я все заберу сейчас бляха опять перегружен просто от сердца отрываю просто от сердца вот. хотя хотя хотя бы 10 бутылочек-то можно оставить Просто посмотри Ты просто посмотри Ты посмотри на это Пипец. Так, а это оказывается не то место Где у нас то спрятан Э Видал, вот, вот на водку посмотрел и сразу проголодался Эш, ну я ну здесь. Вон он в клетке сидит. Очень починим, все отлично. Здорово, чувак. Эй, сталкер, помоги! Открой эту чертову клетку! Пульт управления находится на стене. А на стене? А во. Нихера себе здесь такая система есть. Чё, говорить ты не будешь сам? Спасибо, друг! Я твой должник. Спасибо, брат, я теперь твой должник. Смотри, что я узнал. Может пригодиться, мало ли. Боров это у них заводило. Припас у, у себя много всякого добра. Есть у него часть <клёх>, ключа от подземелья на старой фабрике. Охранники мои трепали, что там раньше какая то лаборатория была. Только пробраться к Борову нелегко. Я уж пробрался. Я уж сюда. А, пора выбираться своим. Хорошо бы отсюда живым идти Ч ⁇ там у тебя? На течу. Подогнать течу, нет? На ежа забери. Радиации там много, может пригодится. Ну давай, бывай. Ну давай, бывай. Мне, кстати, в принципе, туннель. Так, что за туннель? Это... <coughs> туннель это, наверное, вход какой-то. Так, вход в лабораторию. Возможно, через туннель, нет? Ладно, подойдем к лаборатории, пойдем в сторону лаборатории, нам надо идти. Так, туннель там обозначен ладно понятно ты за мной будешь бегать или чё а да он за мной будет бегать нормально так там столько оружия, короче, где-то валяется вот тут везде. Можешь подобрать, пострелять. Разрешаю. Смотри, он за мной будет бегать, да? Вот здесь, короче, оружие где-то было, вот. Пистолет, иди бери. Вот, пистолет здесь есть. Надо тебе? Так Че пистолет нет? Скажи еще я тебя прикрывать должен Пистолет он там взял Подобрал и стреляй сам Так ладно Мне надо выбраться Самому отсюда Где-то я здесь вид... Опа смотри там бегут Он телепортировался видел мистика какая-то человек взял просто сам телепортировался ты видел да ладно так я так полагаю вот это вот вот он туннель отлично найти вход в лабораторию ну пойдем искать это добра никакого да 20 Так, ладно, надеюсь, здесь надо вылезти. Идти в сторону лаборатор ла лабораторий. А, я же перегружен, да? Я думаю, что так быстро устают? Ну-ка адреналинчик обахнет. Так, вот здесь надо аккуратно Здесь в любом случае Либо бандеры Ганы какие-нибудь, либо еще забр заброшенные типа, фабрика Говорит Опять. Так, вход в лабораторию а вход в лабораторию, по-моему, через Через что еще-то? В любом случае через канализацию тайник. пустой тайник чей-то. бандюганы здесь с один Откуда там там волын то Ай, заклинил как всегда не вовремя падла как всегда не вовремя клина дал мне опять короче это камера куда то вверх упала 6 на пол видоса да? пол видоса наверное, камера куда то вверх смотрела жесть как поправил как поправилась падает наверх Гота. вот так не знаю как там поправилась не поправилась будет, будет будете смотреть потолок вместо меня пацаны не убил Не убежишь от меня Не убежишь Так, вот здесь их много, да? Вот, наверное Где а ну-ка я пистолетом сейчас бы Бежать. Оп, ты, просто, просто, просто хэдшоты, просто хэдшоты выдаю. Шпаны. Так, где-то, короче, непонятно, наверное, куда-то в подвал надо, О -о -о, здорово, где-то, короче, надо это, в подвал спускаться. Яха промазал. Ух ему, наверное, отстрелил. Все, никого вот там. Опа. ху хо чувак, спокойно, спокойно. Покуха, <с> Нихера его там завертела. На горизонте больше никого никого бляха перегружен тушенки ну, О, вот, тушенки съел, сразу сил прибавился. Так, ладно Значит, больше ничего не берем Ну там была это, кстати, вход, вот, наверное, здесь под стопудово, я тебе говорю Стопудово, я тебе говорю Так, пистолета нахер надо я тебе говорю, где-то здесь Здесь внизу где-то. Ну какая жизнь вход? Нет? Я обознал? Ты, что ли? Не может быть такого. Это то внизу. Что там? Беру. Тир, магарек. В шкафчиках тут, наверное, добра такой. Здесь заперто. В шкафчиках добра, как всегда, нет. Оба. Оба, Ну-ка. Покажитесь. О, вот, спуск. Я нашел. Нашел вход в лабораторию. Скорее всего. Твою мать! А, а, а, патрона у меня. А ч, у меня в обоим три патрона только влазит что ли? В смысле? А вот и вход в лабораторию. Жесть! Как она так, надо вооружиться, сразу посмотреть, что у меня там короче. Здесь. Та ни черта у меня, ни патронов ни хера нет. Ну ладно. Найти документы подземной лаборатории. Охренеть. Охренеть, куда лезу? Высокое напряжение опасно для жизни. Вот. Видос у меня подошел к концу, подходит к концу, подошел. Лифт. Лаборатория даже не похожа, да? Вот. Я как раз перегружен, ну давайте вот так Вот здесь вот так вот закончим, короче Вот, чисто лаборатории следовать, там проверять, смотреть Искать документы, будем уже в следующей серии Я думаю будет Страхово, жутковато и страхово Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся На канал, группу вконтакте, подписываемся На инстаграм, комментируем, с вами был Валерий, всем пока